Президент Украины Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену вплоть до пожизненного заключения. Киевские власти особо не скрывают, кого они готовы объявить изменниками. Зеленский сам сегодня разразился угрозами в адрес политиков, которые, по его мнению, ищут связи с Россией. Впрочем, угрозы, как оказалось, действуют не везде. Репортаж Андрея Григорьева. У нее нацистов под Мариуполем новенькие немецкие панцерфаусты, которые только что привезли. При этом город в осаде. Въехать и выехать можно только по гуманитарным коридорам в сторону Украины. Эвакуироваться в Россию не дают те же бойцы полка Азов. К ним и пополнение прибывает вовремя, причем не только с Украины. Я сделаю все, чтобы остановить русских. Слава Украине! Иностранные наемники повсюду, им в страну по разрешению президента Зеленского можно теперь попасть без визы и даже разрекламированный западной прессой женский батальон. Мы присоединяемся к мужчинам и украинской армии. Почему-то разговаривает с заметным прибалтийским акцентом. Все представители власти теперь в военной форме. Даже Тараса Шевченко, у которого сегодня день рождения, в официальном аккаунте Минобороны, нарядили в камуфляж. Мигающие машины в очередь. Но люди по-прежнему массово бегут в Польшу. Вот свежие кадры с границы, где круглосуточная давка. На автозаправках не хватает бензина. Вот 6 литров 100 грамм. Вот так вот и заправили нам 45 литров. Зато в магазинах бери что хочешь. Правда, тоже почти ничего не осталось. Хаосы, анархия и региональные власти уже боятся как бы чего не вышло сейчас главное чтобы мы сами не сожгли там свои шины и так далее смотрите чтобы не лазили никто там в одессе территориальная оборона все еще тренируется мешками с песком засыпали памятник дюку но внутри зреет сопротивление против национализма сегодня мы сообщаем что третий фронт сформирован и готов бороться за независимость одессы мы намерены отомстить за убийство в доме профсоюзов. За 8 лет бесчинства и гнета. Зелинский ужесточает Уголовный кодекс, вводя максимальные сроки для всех, кто угрожает украинской государственности. Устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения, а именно в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией всего имущества преступника. И сам же расшифровывает. Речь идет в том числе и об оппозиции. Мы отрываемо разнесы. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые другие опять работают на раскол. Я хочу сказать одно и только один раз. Если я услышу еще хоть один сигнал, ответ будет быстрым, как исследует военное время. Но это не касается Порошенко. Бывший и нынешний президенты подружились. Меня запросил. Зеленский. Меня пригласил Зеленский. Мы дважды виделись. Мы договорились начать все с чистого листа. И я полностью приветствую такой подход. И Порошенко теперь, заключив соглашение с украинским Минобороной, раздает в войсках пулеметы. Я прошу. Вручаю дуже, дуже гарный пулемет, це є, э, ПКМ. На фронте я Который, оказывается, делает принадлежащий ему киевский завод «Кузня на Рыбальском». советское время «Ленинская кузница». Андрей Григорьев, Владимир Ройзеров, Алена Титова. Вести. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе Смотрим. смотрим.ру. Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код.